Так, спросим у Тару. Ты он в Париж улетел. Так, улетел. Ну да. А, блин, я бы сказала, здесь карта двоих. А, карта планы. Вот, осуществление своих планов. А, именно на обзор какой-то. Возможно, на показ. Вот, карта, говорят, улетел. В общем, но здесь карта вот двоих. Не знаю, он был в аэропорту один. Может, он там будет с кем-то встречаться? Возможно. А может, мы и не знаем. Может, и с ним еще параллельно кто-то летит. Все может быть. Тихен в Париже надолго. То, что он написал, я вернусь, туда и обратно. В общем, дословно фраза. Я уеду и вернусь. Ну, каждый переводит по-своему, в общем, ну, смысл один и тот же. Так, ну, во-первых, это деньги, мы видим да? такие реальные вложения в себя. Карта вышла, видите, называется она "Артист", показ или, возможно, тоже какой-то фестиваль там или еще чего-то улучшить, отточить свое мастерство, в этих картах есть, а также показать что-то. Вообще-то карты вышли реального творчества. Карты связаны с фотографией, актерское мастерство, дизайн, а также музыка. Для него это важно, мы видим из карт. Но карты говорят нет, пока не порешают свои вопросы. Это как подарок судьбы, приоткрылись двери для новых возможностей. И порешают вот карты вышли, да, пока не считают энергетику, что нужно вот порешать множество всяких дел. И здесь много карт каких-то препятствий. Большинство карт очень хороших, позитивных карт удачи и реальная. Решение каких-то очень важных вопросов для него. А пока карты нам не говорят. Говорят о том, что говорят о длительности, не говорят о быстрой поездке. Понравился расклад? Ставьте лайки. Кто желает, подписывайтесь. И всем пока!